доброго времени суточек вам с вами желтый мужик короче тема такая старперы в майнкрафте так, прошу сразу не удивляться мне 53 года сын подсадил на майнкрафт в свое время что то я так завелся мне он понравился вот главное что он соскочил а я вот остался хотя ну как остался я уже месяца три не заходил сюда. Так, вот это вот сына тут что-то делал типа домика. Ну так, удачный вариантик Слушайте, это. Извините, конечно, у меня первая игра, которую я записываю. Лагает, страшно сильно. Надо что-то подумать, как это улучшить. Вот. Ну, в общем такая. Мини-экскурсия очень быстренькая. Ч я тут намутил? В чем разобрался в этой игре. Короче, вот там у меня пару деревьев, вот этих вот. Там спауны. Но я их так и не перенес, свинюшек. А, здесь, кстати, на стримкрафте играем. На стримкрафте. И там свинюшка была. но ну, если целая. Вот, вот деревца понасажали. но само собой, зверюшек. Ценные коровки живые мои. Слушайте, я пока их это сама сохранил не могу понять они куда-то пропадали постоянно только разведу, куда-то пропали коровки порошочком вот сделал оленей зачем? афиг просто так вот. тут овечки у меня блин с выходом за приват, чтобы там если что друзьям овечек достать погрызть один барашек чтоб он не размножился ну огородец как огородец Обычный пшеничка, томаты, всякая дрянь, зелень, морковка тут, ну, в общем, все как обычно. Там еще где-то клейнем мандрагоры, а на бокс. Тут что-то я мутил наверху, эй, ох, и лагает, чтобы мне глаза вывалились. Слушайте, без випа прыгать как-то, с випы как-то попроще все это, Тут Пры прыгать готово. Это я тут делал, делал, делал, делал, не доделал. Вот, кстати, многие ребята пишут, как делать так, чтобы было все стабильно. Вот такая конструкция снизу и сверху. Каркас делаешь и устанавливаешь там дофигища вот этих вот всяких этих самых кристальчиков, чтобы стабилизировало не помню точно по моему кто-то где-то говорил их нужно порядка 132 поставить и тогда вообще все нормально ничего не слетает вот что тут я еще намутил начал изучать вечери по моему по-моему вечери называется ну что-то я запарился короче бросил это дело да там у меня вот ух ты лагает как -то. вот это темный красный кирпич ада там у меня кроватка специальная. Вот. Ух ты, блин, вообще конкретно лагать. Вот там наверху три штуки. Этих, как они называются, из порталов. Короче, блин, возрождаются там всякие эти бесами их нафиг. Вот, тут я пытаюсь вырастить парочку этих самых узелков а без очков не видим нифига но ну, вы так ничего узелки получились но все равно конечно ребята делали по шестеркам по пятеркам у меня так и не получились пятерки то есть ты этот бросил очки а вот они Эть. я сейчас голенький бегаю Эть. вот один узелок вот ты ершкин вот один узелок что тут так более-менее получилось ну так себе. Не активировал его. Хотел на продажу сделать, но что потом забил на Майнкрафт. Опять Warface вернулся и в общем, ну тут вроде послабее, но чем-то лучше, чем хуже. Оба-на! А вот это я не видел, пока меня тут не было, у меня или что. Все эти самые бобы, тут бобы были. А, я тут пытался их рассаживать, то есть, как бы где-то прочитал, что если комбинировать один боб с другим, то у них там какие-то аспекты получаются крутые. Ну, в общем, у меня ничего не получилось, я, я систему так и не понял, беспорядочно как-то все. Ну, вот. была идея построить отдельный домик какой-то, что-то поставить тут эти, ух ты, слушайте, пока меня тут не было, у меня тут броню все потырили, стойки для брони это было запретили ну, а я хотел так красиво всю броню выставить такую, сякую, пятую, десятую короче стойки запретили вешать броню что-то не захотелось хотя что тут брони то осталось ж какая жесть кто знает ребята это самое черканите в описании внизу как сделать так чтобы на бандиками писать но чтобы не лагало так сильно что один нужно поделать что у меня тут осталось так осталось осталась эдем остался замороженная а кракена это конец а нет собрал кракена собрал полностью есть ну так в общем конечно не круто но ну, так по мелочи а вот у меня там кровать кошмаров я вспомнил что, как это называется Я, конечно, прошу меня извините, склероз. А вот вот две фишечки, которые, может быть, кому-то пригодятся. Я вот что-то приноровился таким образом делать. Ставлю здесь печечки, потом ть -ть, следующие верточки И располагаю сундуки. Вот я у народа видел, там, разбрасывают, подумают, там ся, пятый, ся". и разбрасывают подумал, Там все, опять, бегать туда-сюда, туда-сюда. Я вот такую квадратную конструкцию сделал. Как удобненько, все под рукой. Ну, вот. ну и само собой систематизировал, вот деревяшки, все что по деревяшкам там, пенис, что такое, тормоз, ну, короче наверху саженцы, а вот они всякие разные, тут бревнышки, тут уже досочки, а тут из досочек деревяшечки, ну и соответственно по растениям также, таблички послетали все что вот, соответственно, там металл какой-то там. Ну, Что-то у меня сейчас не очень хорошо это систематизировано. Но ну, я думаю, что если принцип понятен, то эй. Всякая барахлишка. Эй, давай, закрывайся. Ага, нормально. Вот. И еще одна фишечка. Вот мало у кого видел. Пригодится, буду рад. Да власть ты тормоз. Вот тут как бы народ так иногда приходит, ух, как так у тебя, блин, тут земля сплошная, без воды все растет. А фишечка в том, что делаете, короче, сейчас прокопаю дырку, где там мы там. Ладно, Кирка не буду ходить. Короче, фишка в том, что вот там земля, потом слой пустоты, который заливаешь полностью водой, а потом сверху ставишь еще этот самый, что? Услой ну, земли. И на этой земле уже все растет чудненько. ну Единственное, конечно, стекляшку сделать. Пшеница, ну, я думаю, что все знают уже. Пшеница лучше растет, когда ее не заливает дождем. Вот. С одной стороны, с другой стороны, чтобы был свет. То есть ночью свет, а днем, чтобы не заливала вода, значительно быстрее вырастает. Просто реально быстрее. Чем еще похвастаться? Это особо нечем. Ну там сделал, палки какие-то сделал, заряжаются. А ну печку немножко сделал, чтобы она ну, через эти вот лучики заряжалась. То есть она типа быстрее работает. но она реально сейчас работает. Я проверял последний раз. Что там у нее есть? Нифига себе, не всякая. Что это здесь напихано такое? Напихано, напихано, напихано. Что она здесь делает? Его здесь не должно быть костей я уже не помню что он здесь делает рыба не жареная ну в общем ребят кавардак ой ладно не знаю повы а не вот еще вот такая маленькая гордость тоже конечно не доделал блин симпатичность тут вот портальчики тын ты ну мне так понравилось такая штука такая дверка плотника -дя -дя открылась закрылась прикольно фигня, но мне нравится ну, и народ не шляется лишнего там он сеточки блин как они меня помочили